Студенческие годы – самая веселая, яркая, лучшая пора молодости. Времени не только приобретения знаний, но и друзей, жизненного опыта и самостоятельности. Студенческие годы для меня – это самый счастливый момент в жизни, потому что только когда я стала студентом, я начала заниматься различными видами спортом, Я начала посещать различные кружки. Я дублер. Это ответственно для меня. В этом учебном году в Галышмановском отделении Агропит-колледжа более 150 первокурсников. И пока они только начинают свой путь, студенты четвертого курса участвуют в профессиональных испытаниях и усердно готовятся к выпускным экзаменам. Алина Лаврикова, бронзовый призер чемпионата WorldSkills, с ностальгией вспоминает первые занятия, ведь стены колледжа совсем скоро придется покинуть. Первые мои занятия были 5 октября. Было страшно потому что я все равно пошла в 10 класс, ну, решила все-таки идти в колледж. Было в первое время страшно. Но я нашла себе хороших друзей в первый же день. Ну, и с ними уже как 4 года иду. Завершение обучения в колледже – не повод останавливаться на достигнутом. В планах Алины не только повышать свой профессиональный уровень, но и открыть свой ресторан. Я планирую, поступить заочно на высшее на техника технолога ну, и пойти работать в Тюмени. А после этого всего открыть свое дело, попытаться. Александр Качев, напротив, уверен только пока в том, что окончив обучение в колледже, пополнит ряды вооруженных сил России. А после попробует свои силы в Тюменском вузе. Одно известно точно – связать свою жизнь с эксплуатацией сельскохозяйственной техники он решил раз и навсегда. Я выбрал профессию, потому что у меня дедушка работал на компании, ну и… Мне нравится ковыряться в машинах или в тракторах. Ну и в Гошманово, это, говорили, нормальный колледж, типа, можно поступать, типа, учиться. И вот, ну, я и пошел сюда. В колледже, что будет, там, ну, учимся там, ну, каждый день новое, что-то приносит, это получаем от учителей. там, Ну и что, занимаемся футболом, там. И Я вот сейчас скоро пойдем на соревнования. Сельскохозяйственное направление – одно из приоритетных и самых востребованных колледжей. С набором на такие специальности проблем не бывает. Задача нашего колледжа состоит подготовить специалистов агропромышленного комплекса, дать знания востребованные на рынке труда. В нашем колледже ребята проходят теоретические занятия и учебные практики в лабораториях, проходят производственные практики партнеров организации. Работают с современной техникой иностранные. участвуют в региональном чемпионате WorldSkills молодые профессионалы и занимают почетные места. Татьянин день, российский день студента. Особняком стоит в бесконечной череде праздников, объединяя всех от первокурсника до заслуженного профессора. И это не случайно, каждый и учащий и учащийся, получая новые знания, чтобы овладеть профессией или передавая свои знания и опыт следующему поколению, вносит свой вклад в развитие российского образования. И пусть молодость, оптимизм и целеустремленность в сочетании с опытом и мудростью приведут их к поставленным целям. Алена Шорохова, Дмитрий Чурбаков, студия ЛТР Калышманова.